Любимые картофельные драники можно приготовить в вафельнице. Такой ужин обойдется вам в 4-5 картофелин 20 минут времени. Вкусно, необычно, дешево. К тому же, жарить будем всего-то на капли масла. Картошку почистите и натрите. Удобнее всего это сделать на электрической терке или при помощи комбайна с насадкой теркой. Вбейте яйцо, всыпьте горсть мелки. Специи, такое тесто надо использовать сразу, разогрейте вафельницу, смажьте капелькой масла и жарьте до светового сигнала, просто, быстро удобно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Почистите и помойте картофель. 2. При помощи электрической терки, комбайна с насадкой или обычной терки натрите картофель. Картофель тереть можно как крупно, так и мелко. Драники на мелкой терке получаются более однородными. 3. В миску к тертому картофелю вбейте яйцо, посолите, поперчите, добавьте зелени и пару ложек пшеничной мюки. 4. Перемешайте картофельный фарш вилкой или руками. У меня картофель не очень сочный, поэтому в процессе приготовления сока выделилось мало. Ставим лайк и подписываемся. 5. Нагрейте вафельницу. Я поставила на 4-5 при максимальном значении нагрева. 5. Вафельницу смажьте растительным маслом. Это удобно сделать при помощи кондитерской кисточки или ватного диска. Выложите тертый картофель. Я это делаю руками. Слой плотный, но не толстый. 6. Закрываю вафельницу и жарю до румяности. Чуть больше минутки. 7. Такие картофельные сердечки у меня получились из трех картофелин, размером чуть больше среднего, у меня вышло 12 драников. 8. Драники я подаю со сметаной и соленым огурцом, приятного. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Картошка, 3-4 штук, большие, мюка. 2 столовые ложки, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, зелень, укроп, по вкусу, сушеное, свежее или замороженное, яйцо, 1 штука, количество порций, 2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачного дня!